Давай. вопрос, да, то есть как определить ты сам, как руководитель, ты более командный игрок или единоличный, условно говоря, лидер, потому что у меня было и так и так, но... Там, где я был один, условно говоря, себе, себе доказал, что я могу один. А сейчас наоборот такое. Одному как-то сидишь, смотришь на проект, думаешь, но ну, это все равно, что играть в шахматы с самим собой. То есть и, и вот вопрос, да, с точки зрения, ну, как, как ты мыслишь там, успех проекта, да, насколько он сильно зависит от того, есть ли у него там единоличный лидер или э, лидер, который работает с командой, на, который сейчас опирается на команду? Очень, очень интересный вопрос. Значит, я сразу два вопроса выделю, как бы, как себя определить, кто я по отношению к команде и как лучше для проекта, команды или не команды. Значит, как себя, очень просто, коллеги, прислушивайтесь к себе. Значит, если ты чувствуешь кайф, что я сейчас с командой добьюсь результата, вы, вырасти в себе этот кайф. То есть это, по сути дела, ну, своего рода такой наркотик, внутренний психологический наркотик. То есть мы получаем удовольствие от созидания, это известно, но некоторые получают удовольствие от созидания вместе с командой. Если ты, анализируя себя, приходишь к выводу, что тебе больше кайфа доставляет победа вместе с командой, постоянно разогревает это чувство. Вырасти это чувство в себе и э, следующие достижения делаем вместе с командой, закрепляет этот позитивный опыт. Прямо э, концентрируй свое внимание. О, мы это сделали, я не один это сделал, я сделал это вместе с командой, я кайфанул в этот момент это круто. Это первый вопрос. А второй вопрос: как быть э, с проектом? -э, какого руководителя больше э, лучше прицеплять к этому проекту, командного или не командного? Значит, я бы сказал так, что лет 20-30 назад лучше не командного жесткого управленца, который очень четко выстроит вертикаль власти и доведет проект до результата в условиях, может быть, малого количества ресурсов, но не высокой неопределенности. Сегодня без команды очень тяжело. Команда сегодня – это инструмент, который позволяет размножить мозг и быстрее управляться в условиях, когда все вокруг меняется и нужны специалисты разного формата. Но команда – это дорого, не по деньгам. Дорого по времени, по энергии. Команда это дорого. Сегодня я скажу, что вряд ли кому-то удастся победить без команды. Но команду нужно включать в том случае, когда у вас есть ну, энергия, время, деньги на то, чтобы эту команду включить в работу».